всем привет это спасибо за фрагбро и сейчас на этой 17-летней Чики-Кате мы будем крутить м 4 а1 кастом она сейчас идет по скидке 20 процентов а была вообще по 70 кредитов за коробку так поехали так сейчас я сделаю потише немного громкость Извиняюсь, что мне сделал сразу. Так. Что там, кстати, есть еще? По-моему, какие-то вот эти... Э -э, Буран, по-моему, навсегда дается. И МК с этой коробки. Остальные временные. И вот эта М-ка навсегда... М да, вот М16 выпал. Так, а это все на время выпало. Все временные пушки теперь, по-моему, выпали. Так, МК Буран выпало. Ну и это тоже должна упасть. Еще одна М-16 выпала. Так, пока 4А1 костум не выпал. Так, 200 процентов 300 процентов обычной эмки. Что там упадет сегодня кастом на это? Уверсиа М41 или или блядь, я 5000 кредитов просто потратил на на М16 кастом блядь, 400 процентов. Да. Ты честно, О, хуя. Вот вам и скидочка, блядь. Блядь, уже коробок за сотку перевалила. Хорошо так за сотку причем. Mm -hmm. Последние две коробки. Это пиздос. О, с двух коробок нихуясь. Бля, ну, за такую эпичную концовку вы должны просто закидать это видео лайками. Просто закидать. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Периодически выходят крутил крутилки иногда по Warface. И геймплей всякие по срыве. Так что подписывайтесь, пишите там комментарии. И я все комментарии читаю. Всем пока.